Приветствую зрители! С вами снова я, Танекса. На моем канале давненько не было нормальных видео. Три месяца целых. Извиняюсь, что так произошло. Но ну, давайте ты исправим. Заблуждение 1.18. Поехали! Так, данное видео будет разделено на краткую часть и углубленную часть. Углубленная я расскажу вам о менее важных изменениях. Начнем с самого важного была изменена генерация всего мира, в том числе и его гор. Также была изменена высота мира. Бэдорок серый будет на минус 64 высоте, а не на нулевой как раньше. Также высота мира была увеличена на 64 блока вверх. Теперь максимальная высота это 320 блоков. Итого мир увеличился в полтора раза. Облака теперь будут на 192 высоте, а не на 128 высоте. Также о том обновлении, конечно же, изменить из пещеры. В них гораздо больше часов вариации. Также два новых пещерных биома, А пещеры ниже нулевой высоты будут генерироваться из глубинного сланца. Также изменилась из генерация руд. Теперь они будут генерироваться на разных высотах. Вы можете видеть это на схеме. Первый новый пещерный биом это Сталактитовые пещеры. Кстати, в этом обновлении не будет добавлен биом Deep Dark, также Самбарден э, и Мешки. Второй новый биом это Лаш Caves, или же пышные заросшие пещеры. Толфли теперь будут исполняться только в этом биоме. Однако изменилась генерация не только пещеры и гор, но и в целом всего мира. В основном изменилась генерация рек, холмов и некоторых других биомов. В этом обновлении было удалено почти 100 вариаций биомов так как их будет заменять обычные биомы. Кстати, вы можете спокойно запускать свои старые миры, так как разработчики создали смешивание старой и новой генерации. Кстати, старый биом. Гор все также будет генерироваться, но он будет сильно видоизменен. Итак, вот короткая часть видео подошла к концу. Теперь будет углубленная, где я вам расскажу о менее важных нововведениях. Теперь в игре будет целых 6 новых горных пьемов. Один из них это Роща или же Гроув. Второй из новых горных пьемов это лук или же мидle. Третий горный биом это ледяные пики. Следующий новый горный биом это зазубренные пики. Еще один горный биом это снежные склоны. И последний из новых горных биомов – это каменные пики. Они будут зачастую развивать биомы с разной температурой. В большей части новых горных биомов будет генерироваться и снег. А также вы сможете встретить козлов. В биоме сталактитовых пещер будет генерироваться больше меди, чем обычно. Также в новых пещерах вы сможете встретить рудные жилы меди выше нулевой высоты. И рудные жилы железа, ниже нулевой высоты. В настройках появились две новые опции, это дистанция симуляции и обработка чанков. Дистанция симуляции отвечает за то, как далеко от вас мобы смогут передвигаться. Если они будут вне этой дистанции, то они не будут двигаться. А обработка чанков это маловажная функция, которая поможет лишь владельцам слабых компьютеров. В игру добавлено несколько новых достижений. Кстати, под океанами будут генерироваться большие водные пещеры, которые часто будут генерироваться с океанами. Вы сможете заплыть у них без проблем. Также в генерации теперь будут встречаться два биома. Это глубокий и теплый океан и каменистый берег. Исправлен баг, когда ваш бег мог прерваться при соприкосновении со стенами. Отображение действующих эффектов в инвентаре было изменено. Из одной роды меди теперь будет выпадать от 2 до 5 штук сырой меди. В игру было добавлено 8 новых саундтреков, которые будут проигрываться случайно, а также одна новая пластинка. Я вам могу слушать в начале видео. Ну и конечно же изменена панорама в главном меню. Что ж, на этом мы подходим к концу. Я показал вам самые главные вещи, которые были добавлены в этом обновлении. В конце видео я оставил для вас несколько красивых моментов, которые я нашел сам в новой генерации. Спасибо за просмотр. Thank <music> you.